Меня зовут Котова Наталья, а меня Тимофей, мне 9 лет. Мы из Москвы. Тимофей начал заниматься в АЛС полгода назад. До этого у нас был опыт обучения в English Coast, в БКС, занимаясь репетитором. Два раза ездили в летний лагерь по изучению английского языка на Мальту. Где-то этот опыт был удачным, где-то не очень, но я как мама понимала важность изучения языка, и поэтому, когда в школе э, стал вопрос о том, что школьная программа недостаточна до того уровня, который необходим э, нам в будущем, мы начали снова искать дополнительные занятия по языку и остановили свой выбор на ЛС. Э, что сразу мне понравилось в этой школе? то, что педагог разговаривал с детьми на английском языке. И дети с легкостью отвечали ему. У педагога совершенно без русского акцента, произношения, а это залог успеха. Дети слышат красивую речь и здесь учат говорить. Метлингофонный класс. Очень доходчивое объяснение материала. Сразу появился у нас прогресс и мало того что у нас появились дополнительные пятерки тимофей нам начал показывать мастер-классы в поездках за границу где он с легкостью понимал английскую речь также с легкостью мог давать какие-то изъяснения в барах, в ресторанах, на улицах. Это, конечно, бесценный опыт. Когда в конце учебного года Айлас предложили приобрести трехмесячный курс по изучению английского языка, я без тени сомнения решила, что Тимофей будет заниматься. Как бы, возможно, ему бы не хотелось тратить, тратить свое личное время на каникулах, продолжать обучение, но, наверное, сейчас он по прошествию этих трех месяцев понял, что, наверное, все это было не зря. Потому что из плюсов занятия проходили каждый день, семь раз в неделю, на протяжении трех месяцев. Это постоянное погружение в язык выполнение домашнего задания ежедневно это тренировка мозга тренировка памяти каждый день изучение нового материала которое захватывал большой объем очень доходчиво Диана давала материалы объясняла что даже некоторые вещи которые Тимофей не понимал из школьной программы, стало понятно теперь. Ох. Большое внимание уделялось произношению. Мы отправляли аудиозаписи, которые проверял преподаватель, Объяснял, что, где, на что надо обратить внимание, какое произношение достаточно, какое надо еще немного подтянуть, где-то что-то как произносить иначе. Также, касаемо произношений, большой, конечно, вклад внес такой момент, как тренажеры. Это не только произношение, а Тимофе пополнил такой колоссальный запас словарный, что я думаю проблем с, с объяснением, с объяснением уже у него уже не возникает. Также нам понравилось в курсе встречи с носителями, которые внесли очень особо важный, бесценный опыт, потому что Носители были разные. Акценты, разговорная речь у них, соответственно, у каждого своя. На слух стал Тимофей воспринимать английскую речь вообще без проблем. Каждый раз были новые темы, новые какие-то истории, которые они обсуждали. В последний же раз так получилось, что у многих детей не получилось выйти на прямую связь с носителем, и Тимофей один с Энтони целый час проводил беседу. Я вот от встреч с носителем, конечно, в полном восторге, и в общем, что я могу сказать, как мама, как сторонний наблюдатель, три месяца интенсива, это очень большое, важное дело, которое мы провели благодаря школе АЛС. Поэтому большое вам спасибо за ваш труд, за ваш э, труд в этой программы. Сколько сил, сколько времени вы потратили на то, что очень компактно, очень доходчиво и очень интересно вы, вы нам дали возможность подтянуть свой английский. Да. Да? Да. Спасибо вам большое. Мы с вами. Вы теперь наши, а мы ваши. Будем продолжать обучение. Спасибо. До свидания. До свидания.